А это уважаемые видео с публичных слушаний, люди говорят нет жилому комплексу Пироговского реврега, это антинародная застройка, вы сейчас прод... продвигаете антинародную застройку. Вот у меня есть видео с публичных слушаний, люди говорили нет этой застройки, нету и все равно строите. А да. тот, тот самый, да? Что Я местный житель, я житель поселка Пироговский, я даже себя показать могу. Меня зовут Кулабай Симонович Сергеевич, я живу в поселке Пироговский, я езжу по Сашковскому шоссе и стою в пробке каждое утро, а вы не хотите еще добавить машин? Нет, зачем? Дорогу строим. А, вы знаете, вот на публичных слушаниях нам обещали эту дорогу еще с 17 февраля, а вот сейчас уже сентябрь, дороги нет, ее не будет. А кто вам обещал ее? Застройщик, это тоже на видео записано. Вот так вот. Вы мне простите. Вы можете даже хану позвать, но я буду разговаривать с посетителями, потому сколько я общественный, я возмущен, что против нашей воли строится этот же комплекс.